Здравствуйте, дорогие коллеги! Сегодня я хочу рассказать об образовании стружки при резании и о видах стружки. Резание – это процесс образования новых поверхностей, сопровождающийся удалением припуска с образованием стружки. Данные археологических раскопок свидетельствуют, что резание используется людьми, начиная еще с каменного века. Резание является разновидностью разрушения материалов, Поэтому при образовании стружки обрабатываемый материал претерпевает те же изменения, что и при растяжении, изгибе, сжатии и других видах разрушения. При движении инструмента относительно заготовки в моменты первоначального контакта в инструменте заготовки возникает упругая деформация. При дальнейшем внедрении инструмента в заготовку в случае обработки хрупких материалов Происходит разрушение, сопровождающееся отделением частиц срезаемого слоя по поверхностям. По поверхностям, где действует максимальное растягивающее напряжение. Резание сопровождается периодическим откалыванием частиц, обрабатываемым материала, а образующая стружка в данном случае называется стружкой надлома. Так происходит резание таких материалов, как белый чугун, стекло, гранит и многих керамических материалов. При, материалов. При резании пластичных материалов в момент первоначального контакта инструмента и заготовки возникает напряжение, способное производить лишь упругую деформацию. Наибольшее напряжение действует в очень узкой зоне, которую принято называть плоскостью сдвига. И по мере продвижения лезвия, по мере продвижения лезвия напряжение перед ним возрастает и как раз вот в этой плоскости сдвига достигает максим... значение предела текучести материала. И в этот момент происходит пластическая деформация и сдвиг некоторого объема материала вдоль этой плоскости. Степень, степень пластической деформации внутри элемента стружки увеличивается по мере приближения к передней поверхности лезвия. Это приводит к образованию у элемента трапециоидальной формы, и именно этим объясняется завивание стружки в спираль. В зависимости от характера связи между элементами стружки различают сливную, суставчатую и элементную стружку. Здесь пример сливной стружки. Сливная стружка сходит непрерывной лентой, иногда прямой, как шпага. Она состоит из прочно связанных между собой два различимых элементов. О том, что она состоит из элементов, свидетельствует лишь бархатный ее внешний вид, вид ее поверхности. Суставчатая стружка также отделяется заготовки как единое целое, завиваясь в плоскую либо винтовую спираль. Однако здесь уже видны отдельные элементы в виде суставов, недостаточно прочно соединенных между собой, вот как видно на картинке. Элементная стружка состоит из элементов, не связанных вообще, либо связанных, ну, либо очень слабо связанных друг с другом. При обработке пластичных материалов, по, по мере увеличения их прочности, сливная стружка может переходить в суставчатую, а затем в элементную. Аналогичное воздействие может оказывать изменение геометрических параметров лезвия инструмента, либо подачи, либо скорости резания. Вид, образующийся при резании стружки, существенно сказывается на протекании резания и его результатах. При стружке, полученной в результате пластических сдвигов, шероховатость поверхности ниже, чем при образовании стружки надлома. Удаление сливной стружки из зоны обработки затруднено, и она может наматываться на заготовку или инструмент. В, этих, в условиях автоматизированного производства, не допускают появления сливной стружки, либо применяют различные способы ее дробления. Также могут использовать специальную автоматную сталь ну, для снижения вероятности появления сливной стружки. У меня все. Спасибо за внимание.